Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Сегодня выполняем упражнение для профилактики гиподинамии, профилактики сидячего образа жизни. Начинаем нашу разминку. Ставим стопы на ширину плеч или чуть-чуть шире и переходим с ноги на ногу, добавляя вращение плечом. Наша задача максимально улучшить кровообращение и снять напряжение с тела. Переход с ноги на ногу, добавляем движение рук, улучшаем работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Следующее движение – открытый шаг. Тянемся рукой в сторону, переход с ноги на ногу и тянемся по диагонали. Движение спокойное, наша основная задача – улучшить работу кровообращения. Последний раз также переводим руки на бедра, переход с ноги на ногу и теперь начинаем скользить. Приставляем ногу сзади, движение конькобежца, корпус слегка отклоняем вперед, пресс держим, спину держим. Выполняем в удобном для себя темпе. И стараемся, чтобы наши движения были плавными и спокойными. Слушаем себя, слушаем свои ощущения. От гиподинамии больше всего страдают наши системы кровообращения и наша мышечная система. Вот сейчас наша задача максимально улучшить кровообращение, работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Последний раз также теперь выполняем приседы. Стопы на ширину таза, таз отводим назад, плечи вперед и выполняем присед. Это дает возможность нам проработать область тазобедренных суставов, улучшить кровообращение в районе мышц тазового дна. Это забедренные суставы работают, низ спины и пресс. Последний раз также и снова начинаем скользить. Сегодня мы чередуем силовые упражнения и аэробные упражнения. Небольшая такая интервальная тренировка. Скользящие движения. Представляем ногу сзади, корпус отклонить вперед, руки свободно вокруг корпуса. Мы будем чувствовать, как работают наши бока, как работают наши бедра. Мы будем чувствовать улучшение общего самочувствия. И это даст нам возможность избавиться от лишнего веса. последний раз также и снова силовой блок выполняем присед работаем без остановки 30 секунд мы не торопимся можно чуть медленнее спину держим и колени остаются на уровне пяток постарайтесь пожалуйста чувствовать что вес уходит на пятки Последний раз также и снова аэробный блок, снова движение. Открытый шаг и добавляем движение рук. Мы как будто выжимаем что-то, выкручиваем. Выполняем упражнение в течение одной минуты. Не останавливаемся. Аэробные упражнения, кроме того, что они сжигают лишние калории, они улучшают кровообращение. Кроме этого, они еще и повышают наше настроение, повышают нашу энергетику. Поэтому движение спокойное. Последний раз также. Теперь мы с вами переходим открытый шаг, спокойный вдох-выдох. И дальше у нас ставим стопы по одной линии, выполняем выпад. Правая нога впереди, левая нога сзади, левая нога у нас сгибается, колено уходит вперед, колено уходит вниз, впереди колено точно над пяткой, корпус наклоняем вперед, слегка отводим таз назад. Постарайтесь почувствовать, что колено впереди без напряжения, колено впереди остается на уровне пятки и не дальше. Последний раз также разворачиваемся в другую сторону и выполняем выпад. Садимся вниз, ритм держим, держим, держим, держим. Если не получается, выполняем медленнее. И еще раз так же. Последний раз так же. И сейчас мы поднимаемся и снова у нас аэробный блок. Снова движение, снова открытый шаг. И работают руки. Руки как будто бы выжимают что-то. Движение спокойное. Движемся в удобном для себя темпе, без остановки. И еще раз так же. Всего одну минуту движемся. Последний раз также Теперь мы замедляемся. Делаем вдох, тянемся вверх. Выдох, вдох, выдох. Последний раз также. И на сегодня это все. Вот такие короткие Разминки помогут вам улучшить кровообращение, помогут справиться с гиподинамией, помогут справиться с теми последствиями, которые несет нам сидячий образ жизни и помогут нам поднять настроение. Занимайтесь вместе со мной. Если видео было вам полезно, поделитесь им, пожалуйста, с вашими друзьями. Ставьте ваши лайки, задавайте ваши вопросы в комментариях к видео. До встречи, друзья!